Биби Хаус объявляет «Чешский февраль». Весь месяц специальные цены на посуду производства Чехия. Так, набор тарелки 6 шести предметов всего за 390 рублей. Магазин посуды «Биби Хаус». Город Махачкала, улица Венгерских бойцов, 127. Телефон 5999-01.